Второй полуфинал, дорогие друзья, еще раз для всех, кто в танке или кто только что подключился на трансляцию, напоминаю, победитель этой пары, Мид и Дактейлз, сразятся в финале верхней сетки с командой Лили Лайк, like, которые уже одержали победу над своими соперниками из коллектива Работяги, ну и, в общем-то, ждут сегодняшнего э -э, рубилова финального. Напоминаю, что это новые патриоты Винтер Кап. Замечательный турнир, замечательный ивент от замечательных ребят. Поножовщина у нас интересно как-то так в коннекторе. Получается, при э, небольшом смещении акцента на большой квадрат. Но ну, DuckTales так или иначе становится победителями в поножовщине. Право выбора стороны остается за ними. И что у нас там нарешают наши уточки? Пока непонятно, что они там насчитают, что они там готовили, если готовили. Но это смена сторон, и первая половина начинается при таких расстановках. DuckTales обороны, это KZ, игрок в 1.6, Take Me, Сомчик и Нефора. Напоминаю, Take Me, это девушка. А команда Мид, это Леми, Маракуя, Хакуна Матата, Квеквекве кве и Скорп. Что ж, удача команда, да победит сильнейший от матча очень и очень у меня... Прям, вернее, на этот матч очень и очень большие э -э надежды. Я прям надеюсь увидеть здесь что-то интересное. Хотелось бы, наконец-то, хоть что-то где-то увидеть интересное. Хакуна Матата, минус тейк ми. Сомчик с Хаешки размен. О, мои, кве-кве даблкил ставит по Нефории и по Сомчику. КЗ последний. Забирает Леми 1 в 2. Непростая ситуация, конечно, очень для Кейзета. Один из соперников непосредственно его уже ждет, дожидается. Происходит встреча. Кейзет теряет половину лайфбара и погибает под парными выстрелами игроков атаки. Пистолетка остается за коллективом мид. И я позволю себе вновь высказать свое такое маленькое, может быть и незначительное, но все-таки фи. Не вижу смысла выигрывать ножевой раунд и начинать в обороне. Ну, ну не вижу. Ну, просто не вижу его. Ну да ладно, как бы. Начали и начали, но, видимо, так захотели. Может быть, так удобнее команде DuckTales. Хотя, лично я бы, опять-таки, повторюсь, если бы выигрывал ножи, конечно, начинал бы в атаке. Но ну, это мое сугубо индивидуальное, наверное, да? Вот мне удобнее в атаке на тускане играть, чем в обороне. Всегда, наверное, так было. Тейкми! ми От хэдшотила Скарпа Тут же погибла от рук кве А может, стоило попробовать? Сомчик! Может, стоило попробовать подобрать девайс да убежать? Квекве -кве, дабл даблкил. Минус от Нефоры. Сомчик забирает второго соперника. Пытается забрать третьего, но не удается, как он у Матата. Вырубает его и остается один-один с Нефорой, дорогие мои друзья. Нефора, при этом уже разжившийся автоматом Калашникова, отправляется на мидл. Его там уже ждут ждут, поджидают друг друга игроки, прекрасно понимая, где они находятся. Начинается перестрелка, и Хакуна Матана все-таки попадает в голову Нефоры, дорогие мои. Что это за раунд? А ведь это... А ведь это... Всего лишь? Черт возьми. Экономический раунд от Доктейлз. Ну какая уже была напряженка? Как уже могло бы все это заканчиваться неприятно для атакующей страны? Простите, дорогие друзья. CS1.6, by the way, спасибо за подписочку. Не пора, на... за подписочку на Твиче. Ну ладно. Ну ладно, я даже, я хотел поэмоционировать, но эмоционировать здесь уже не на чем. Экономический раунд от DuckTales провалился с треском. Ребята вывалились просто в зигзаг, и именно что просто вывалились, к сожалению, без какой-либо, по всей видимости, цели. Ну, попытка заглушить движение атаки на случай, если они будут через малый квадрат, ну, как бы можно считать, не оправдала себя. Раскидывается сразу очень плотно игроками коллектива мид позиция в малом квадрате, дым на миду, дым на зигзаге и атака занимает позиции... На банане, готовясь заходить на точку Б. Маракуя вырубает тейк-мит. Энтри фраг от атаки. Бомба установлена. Минус от Нифора по Маракуе. Здесь под флешку Хакуна мотат открывается. Забирает торец. Там погибает Кей З. Плеер 1.6. Сомч Книфора. Ну что ж такое. Рассыпаются игроки обороны при попытке ретейка. И это 4-0, дорогие мои друзья. Да, жаль. Жаль, что такая вот история получилась. Хороший мог получиться ретейк. В принципе, он был более-менее равный. И позиции были у игроков обороны достаточно хорошие. Но вот что-то пошло не по плану. Но, с другой стороны, это на руку команде МИД. По сути, теперь оборона остается без экономики на еще один раунд. И есть возможность сделать 5-0. Не сильно при этом для этого напрягаясь. Квикве минус КЗ. Попытка чекнуть от КЗ. Коты оказалась... Ну, так сказать, далекой от идеала. Да, вроде бы что-то чекнул, но что-то чекнул со мной своей собственной жизни. Кве-кве, минус игрок, 1.6. как Матата забирает Сомчика. В сайте, э Господи, боже мой, Нефора! Какие хэдшоты, какие деглы у этих парней и девчоночек. Потому что Инифора и Тейкми это все таки можно так сказать, пара. Пара, да, молодой человек и девушка. Ладно, конечно, они, может быть, и не пара в реальной жизни. Но в игре они, кстати, сыграли парно очень хорошо. 5-0. Девчонки нету из Нукуса. Ну, я так полагаю, вообще, наверное, здесь из Нукуса нет ни одного игрока. Хотя, может быть, и есть, но мне не в курсе. Я лично не в курсе. Арракот. Это турнир от проекта паблик-сервера «Новые патриоты». Поэтому, соответственно, играют на, этой, э, на этом турнире игроки этого паблик-сервера непосредственно. Вот, так что... Не ожидайте. Если вы сюда пришли, так сказать, с завышенными ожиданиями, думая, что здесь будет прям профессиональный киберспорт, то нет. Здесь играют ребята, которые играют в Counter-Strike по фану, для души и и просто вот для собственного удовольствия. KZ! Энтрифраг. фраг далее небольшой размен нарисовался, и ситуация выходит на равную. 2 в 2 скорбь забирает нефору и... Равенства уже никакого нет. Сомчик! Минус Хакуна Матата. 1 на 1 со Скорпом. Ну, тут, конечно, 14 хп у Скорпа. И все-таки Сомчик перестреливает. Команда Лил точно нет. Ну, как сказать? Как сказать? Отчасти же ведь да. А отчасти же ведь и нет. Не все здесь прям такие уж мощные задроты, как говорится. Ну, на самом деле, в каждой команде хватает неплохих игроков. Есть... Э Харды с того же самого фасткапа Пэшечки тоже имеются на этом турнире Да, может быть, конечно, в не таких больших Количествах и, может быть, не вся Команда пешки, допустим, но они присутствуют И это уже хорошо Маракуя Ну, не замечает Не фору, не знаю, почему не замечает Не фору, так бывает так бывает. Игрок 1.6. Минус Хакуна Матата. Два минуса от игроков обороны. Атака почему-то контрить их пока не собирается. То ли позиционно они подпросели, то ли, в общем-то, не те какие-то точки решили позанимать. Но, одним словом, оборона сейчас диктует э -э, свою, свое, точнее, простите, видение этой ситуации, этого, этого раунда и, как следствие, ну, вот какие-то локальные перестрелки. Да, Леми, конечно, убил сейчас оппонента, но при этом три соперника уже погибли с прострела Take Me Все-таки убивает Леми и не позволяет ему пробежать дальше. Скорб минус Сомчик. Но Скорб-то у нас остается один. И, конечно, Тейк Ми его убивает. Вот такие вот делишечки. Жаль, что холл не смогли участвовать. Тоже согласен, да, было бы очень интересно посмотреть на холл Но они, правда, хотели-то выставить не свой основной состав, да, а свой, так сказать, академический, что ли, состав. Это всегда, конечно, забавно, когда... Академический состав, типа в 1.6 он какой академический состав Но, да, по сути, у ребят есть два состава Где играют более молодые ребята И где играют старички Так вот, здесь должен был бы быть а, Зарегистрирован а, Этот, как он называется, господи а, Зарегистрирован здесь должен <coughs> Должны были здесь быть зарегистрированы Молодой состав, короче говоря, не старички Я бы с радостью посмотрел на старичков Take me Забирает Леми. Успевает, кстати, еще и в чате писать, что она из Москвы. еще и оскорбляет Рому, называя его балбесом. Моя, а я яй беспредел. Квек-квек. дабл кил, тейк-ми остается одна. Против двух оппонентов. Ну что, тащи. Тащи, красавица. Алина, иди играй, а не в чатик сиди. Вот так вот. Ну что, затащит Алина или не затащит? Как вы думаете, дорогие мои друзья? О, перестреливает Маракую. Один на один с -кве, у которого 4 хп. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Лё, какая же она бесподобная, дорогие друзья, вытаскивает клатч один в два. Боевая мамзель из команды DuckTales затаскивает для своей команды раунд. Очень важный, между прочим, раунд. Но при всех прочих равных у нас, как вы видите, вылетает один из игроков коллектива Uh, DuckTales, Утина История, они же, да, игрок, uh, игрок 1.6. Uh, вылетел, но ну, ждем его э, скорейшего uh, возвращения. Пока же, пока же, пока же нет. Пауза, пауза и ждем возвращения пятого. Пока есть время почитать чатик, давайте глянем, что там у нас. Сконцентрируйся на матче. Мне кажется, Алина сконцентрирована на матче максимально. Ну вот вы видите, да, какой клатч хороший был разыгран Боевая мадемуазель Уточки хотят мяса, и они его получать Ну не знаю насчет получать Все-таки, ну у уток, по моему личному мнению Как мне кажется, шансов больше, учитывая факт того, что вторую половину они будут проводить в атаке Но если у них атака, правда, не готова Тогда это будет накладывать какие-то свои определенные сложности и не самые приятные нюансы, когда вроде бы будет сильная страна, но рулить ты в ней не сможешь. Привет, это на сегодня вторая пара. Да, Семен, это вторая пара, и потом победитель этой пары будет играть против команды Лили Лайк like в финале. Матч будет в 22.00, а пока мы, ждем, пока мы ждем возвращения пятого игрока Утиных Историй. Болею за мясо, но думаю, уточки возьмут. Ну, если вам интересно, опять же, мое мнение, я считаю, что утки здесь должны побеждать. То есть, как я считаю? Я думаю, что они побеждают в этом матче. А уж как там по факту произойдет, вот честно сказать, не знаю. Опять же, видите, какие-то могут быть сейчас такие удары по моральной составляющей команде DuckTales ввиду вылета пятого игрока, да, вот и начнется сейчас вот этот рассинхрон Командных действий и всякое вот это вот ну Короче, может негативно этот вылет сказаться на команду в целом Но может и не сказаться Тут, конечно, вопрос э, спорный И, в принципе, этот вопрос можно задавать, опять же, скорее, наверное, командам, которые всегда играют своей пятеркой да? Но у них, у тех, кто играет своим стаком, практически такого никогда не бывает Они дизморали, в принципе, абстрагируются нормально а вот команда, которая, ну, по сути, команда является только для турнира, наверное, рискуют, да, получить э, дизмораль на фоне произошедшего. Паузу отжали и вернули, но по-прежнему пятого игрока у команды DuckTales нет, как и не было. Эх, муж, первый раз у нас мнения не сошлись. Ну, я смотрел за играми неоднократно, и мне кажется, что DuckTales сильная команда и способная выиграть команду МИР. Так что да. У нас тут человек выбрать сторону не может. Серьезно? Так бывает? Алина, так бывает? Он не знает играть за вас или все-таки перейти на сторону мяса? Перейти на темную сторону силы? Привет из Каракал-Пакастан. Азамат, приветствую. Приветствую всю республику. Так, Колцку, всем привет. Алдияр, приветствую. Не, мясо дальше пройдет. Саня, а сколько паузы длится? Да, я без понятия, это вопросы не ко мне, а к организаторам. Вообще обычно насколько там пауза ставится, да? На 2 минуты, там на полторы минуты. Сколько здесь паузу будут держать, я не знаю. Ну так по-хорошему, две паузы по 2 минуты на каждую сторону. Если так брать фасткаповские, допустим, да. Фасткаповские правила, которые я считаю в этом плане вполне себе корректны. Карта в третьей паре будет эта же? Нет, следующая карта будет э, в третьей паре д кэш. У меня утка в духовке в духовке готовится совпадение. Ха-ха, <laughs> балас. Ай-яй-яй, намекаете. Приветствую всех из Узбекистана, респект ведущему Дамир. И вам большущий-большущий салам. Я тут смотрю, я много кого лучше играю. Возьмите меня в команду, пишет Ну. Но... Алдияр, это вам по ссылочке в описании, там надпись такая, турнир проходит тут. И вот вы туда, короче, присоединяетесь. Володя, зачем ты по-таджикски пишешь? Здесь же одни узбеки, ну, то есть как, здесь из преимущественно из ближнего зарубежья узбеки, а не таджики. На нас ТС полный трэш происходит из-за этого вылета. Я представляю. Ну вот паузу отжали, и опять какая-то пауза появилась зачем-то. Салам, брат, тоже из Узбекистана. Судула, приветствую. Что мы любим мясо, что мы хотим мясо. Но и утка под соусом тоже ничего. Кстати, да, уточка, в общем-то, тоже вполне себе съедобный продукт. Более чем, я бы даже сказал. Но сегодня либо утка, либо мясо. Вот у Баласа, например, сегодня утка. Там просто кнопок никаких нет. Серьезно? Да пусть из КС выйдет, перезайдет вообще тогда. Пусть из компа выйдет. Володя, я таджик, но то, что ты написал, непонятно. <laughs> вот так вот. Володя, не пользуйся ты этим, как его, переводчиком этим поганым. Он фигню такую иногда переводит. Мне люди пишут, короче, комментарии под видео, допустим, на узбекском языке, на таджикском. А, нормально Нормально, это... Здрасте Это просто здрасте Это что это такое было-то? Это слишком долгая пауза, что меня аж отконнектило? Хороша шутейка, ничего не скажешь так, все, короче, пора паузу уже отжимать Вообще, на самом деле, мы долго будем ждать? А то у нас финал сдвинется на очень-очень долго Я, конечно, все понимаю, но должно как-то это все-таки быть регламентировано-то Так, что-то пауза отжалась, да? А, появился пятый игрок Ван Ким появился О -о -о. Тогда еще сложнее Теперь будет играться в команде мид Я не знаю, это тот самый Плеер э, 1.6 или не тот самый Но Ван и я видел И человек стреляет хорошо, что я могу точно сказать Где можно сетку посмотреть Между картами я показываю сеточку Ее можно посмотреть Но она правда не обновлена Не актуализирована, так сказать Из-за э, сегодняшних матчей да, Которые сегодня были Но до начала сегодняшних матчей Актуальную сетку можно посмотреть в перерывах Сегодня только на тускане будут матчи. Нет, следующий матч на кэше. 5-4. Короче, паузы эти какие-то спонтанные. Но вроде бы как сработали. 5-5? Ля, какие нахрен 5-5? <laughs> Почему 5-5, когда у меня должно было быть 5-4? Короче, я кушать. Андрюха, приятного аппетита и привет. Я, по-моему, с тобой не поздоровался. Приветик. <кхм> зависла картинка. Нет, не картинка зависла. Это КС зависал, короче. Леми, минус Тейкми. Непонятно, почему Тейкми сейчас играл с пистолетом. Вроде победа в предыдущем раунде, но неужели в команде не нашлось для Алины дропа? Это как-то странно, честно, в общем Вызывает вопросы. Вопросы к господам, которые играют за команду DuckTales. Ну что, вы, девочки, на девайс не скинулись, что ли? А Леми, еще один минус по нефоре. Ван Ким забирает Леми к Вот это нахрен, да? Вот это от винта шандарахнул. Так шандарахнул, дорогие друзья. Замечательные ваншоты от Кве-Квест Диглухи. И это 6-5. Вырываются вперед, ребята, из команды Мясо. Но, как я и говорил, этот матч будет, наконец-таки, плотным. Хо -хо -хо -хо -хо. Замечательно, супер, здорово. Забегаем. В малый квадрат вместе с командой МИД. И видим, что игроки обороны, в общем-то, не при полноценном девайсном закупе. А лишь только унифоры. Да, есть какой-то автомат. Take Me второй раунд уже вынуждены играть на дигле, Потому что джентльменом... Нет, 6-5. Вот и я про то же, что 6-4. Но, наверное, в момент, как ставились вот эти паузы, какой-то один раунд, короче, видимо, может сыгрался. Или я забыл прибавить. Я не знаю, как это получилось. Нет, 5-6. Вот смотри, Света, 5-6. 5-6. И не сбивай меня, пожалуйста. 5-6. Нефора. килл на банане. Минус от Ванкима И 6-6, дорогие друзья. Но я же сказал, что этот матч... Это прям прямая дорога к овертаймам. Здесь я прям практически уверен, что они могут быть как минимум. Ну, будут или не будут, это, конечно, зависит от команд. Но... Исключать факт того, что эти ребята Не сумеют определиться и сыграют Какие-нибудь там суммарно больше 50 раундов, я вообще вот не удивлюсь Такому. Вообще 5 калашей и наконец-то Тейк ми с девайсом. Она, короче, я понял Алина решила сама не закупаться Исключительно ждет, когда Ей девайс кто-нибудь подгонит и на этот раз она этот девайс забрала с погибшего соперника. Соперника, елки-палки, как сказал ты интерес с акцентом. А, ну что, малый квадрат, в общем, поджали, уже собрали максимум информации. Алина забирает маракую. И остатки игроков коллектива МИД находятся в большом Елки-палки! Квад... Я того, роб, копал, ковырял. Что это вообще происходит? Леми, даблкил, минус сомчик и тейк. Мину, вы видели, что Алина перед смертью поставила? А? Видели, черт возьми, какой ваншот просто на даке такая из угла выходит? На, пахаре. Кве-кве. Минус ванким. Пытается забрать еще одного соперника и Этим соперником является Нефора Ну, Нефора мало того, что выживает, так еще и забирает Лемик Викви остается один, Нефора его убивает И все Все, дорогие друзья, теперь вперед уже вырывается команда DuckTales, счет 7-6 С, С акцентом аристократа Ну ладно, хотя бы хорошо, что не дегенерата а Ладно уж, аристократа Это нормально Это можно Я на сервере М16, если что Приходите о, кстати говоря, по-моему, на паблик сервер М16 подписан, если я не ошибаюсь Ну, на паблик, в смысле ВКонтакте а, Не в смысле, что паблик сервер Который по КС а, Теперь вылет у команды Мид <laughs> Да что ж такое-то Ну, надо паузу тогда ставить Чтобы все было честно, а то что, пауза От DuckTales была, а от команды Мид Паузы, получается, не будет А как же А лаверды? А как же спортивная Вот эта вот красота Брата, честность. И чё они вообще все вылетают-то? Чё им не сидится на сервере? Чё им постоянно... Я вот сколько играл, дорогие друзья, не от... никогда ниоткуда не вылетал. Я всегда удивляюсь, как люди постоянно откуда-то куда-то вылетают. Чё им не играется на сервере? Спокойно. Ой, Собчик. Воткнул Леми. Пытается воткнуть ещё одному. Ванким минус Хакуна Матата. Скорп... Скорб с ножом? Не, ну тут не, этот дуэль не, не обязаны абсолютно принимать игроки команды DuckTales. Маракуя возвращается, кстати. А счет 8-6. Последний раунд первой половины. У меня интернет накрылся, Сань. Я поэтому вылетел. В Узбекистане ужасные погодные условия. а, -а, -а Все. Тогда вопрос снят, как говорится Я ни в коем случае, конечно, не это Я понимаю, что да, может такое быть Когда вот ты играешь, и у тебя, бац, интернет отключился Или как было несколько раз у меня на стримах Бац, и электричество выключилось Как бы такое бывает, да Конечно, такие форс-мажорные ситуации бывают Кве-кве, минус не пора Энтри, за командой МИТАЛЕМИ еще один минус на точке «Б». Ну, и вот тут уж понятное дело, что игрокам обороны срочно нужно стягиваться на ритейк. Кве-кве-кве забирает «Сомчик». «Тейкми» успевает забрать скарпа до своей неминуемой гибели. И «Ван Ким» на нуле погибает от рук Хакуна мататы Мататы». 8-7. Ну, в результате с минимальным перевесом победу в первой половине все-таки одерживает команда «Дактейлз». Минимальный, повторюсь, перевес. Да, 8-7 это, по сути, как бы практически ничья, если бы она была бы доступна, В принципе. Но, дорогие мои Но Это все-таки не ничья Один раунд, потому что на самом деле Может решить исход целой карты Да и он и решит однозначно да. То есть это а, либо 15-14 16-14, либо 15-15 Разница всего-навсего в один раунд На самом деле <клышленный раунд> <клышленный раунд> Так, ну, Акмаль Вам там ответил Володя Имейте в виду, да, это не те же самые мяса. Итак, вторая половина началась, и Хаешка под а -а -а, Алисочку прилетел, да, хорошая, да, -а -а, да-да-да-да. Алиночку, прошу прощения, что я сказал Алисочку, да? Или не сказал, что-то вот это у меня, по-моему, вы вылетело из головы, что я сказал. <с awake> То чувство, когда э -э мысли ушли быстрее вперед, чем... Э -э Язык и слова. Ну что, начинается перестрелки какие-то на медуха. Как а Матата погибает, погибает. Алисочку, да, все-таки сказал Алисочку. Пардон, пардон. Кейзет а, минус Квекве, Скорб забирает это -а. Далее Скорб. Скорб, да ладно, в упор не перестреливать ни фору. Маракуя минус Тейк и один. Один, один, один Ошини. И минус от нефоры, дорогие друзья Пистолетка за командой DuckTales Оборона, они же коллектив МИД К сожалению, не смогли удержаться На насиженной точке Б и на насиженной точке А С точки А им пришлось Спешно направиться на спот Б Для выбивания, ну а выбивание там оказалось Не таким успешным, как, наверное, хотелось бы а точнее, оно вообще оказалось неуспешным. Ни с какой стороны не, нельзя посмотреть так, чтобы сказать, что это выбивание было успешно. Кейзет оценил, с кем он находится сейчас под малым квадратом. Увидел, что это Сомчик и отправил Сомчика вперед, Отправил его воевать. Иди, говорит, Сомчик, воюй. черт возьми, а я буду тебя прикрывать. Ну, здесь, по-моему, каждый игрок обороны, практически каждый игрок, кроме даже Кейзет, кстати, успел сделать килл какой-то в спине. В общем, по-моему, все там сделали по киллу, и это 10-7. Ну, само собой, мясо пока не получит экономи экономику Экономику. А это уже как-то звучит по-японски а, Пока экономика не появится у команды МИД, естественно, не появятся и девайсы И, как следствие, скорее всего, отдача раундов продолжится То есть это я к чему? Потому что потенциально сейчас мы увидим с вами 1-7. Если команда DuckTales не ошибется в своих действиях ну или вот не произойдет что-то такое. Даблкил от кве, -кве минус два от Нефоры. Ну, точка, конечно, продавливается все-таки. Но, знаете ли, с такими приемами можно в следующий раз и не зайти. Можно получить по голове, и как бы на этом закончится. Ван Кима Нефора. Два минуса, как у Намота последний. Его съедают на банане. И это одиннадцатый для уток. Для уточек. Кря-кря. Кря-кря, черт возьми. Редко можно такое встретить, дорогие друзья, но голосование из ста с лишним голосов на Ютубе сейчас 50 на 50. Я в шоке. <laughs> Я в шоке. Вот настолько зрители не могут определиться, кто же все-таки выиграет э, в этом замесе. КЗ! Под просто миллион флешек открывается на мидл и замечает соперника на бусте. Ну, теперь сопернику вообще по-хорошему надо, конечно, уходить с этого буста. позиция это типа уже зачекнута. Ну, и тут можно скотов как бы получить по голове, да? Вот вам, пожалуйста, нефора. Открылся на коты вместе с Сомчиком. Забрали не того, но все-таки же забрали, да? Размен какой-то небольшой-то произошел. И у Мракуи еще 2 хп. Осталось Леми. Погибает. Тейк ми минус Леми. 2 в три. И аккуратненько, вот так вот, на храпчиком прям потихонечку, атака выстраивается все-таки под точку А. One Kim и Take Me. Опасные игроки достаточно. Что одна, что другой. Вопрос, наверное, все-таки скорее позиционного преимущества. Кто... Кто грамотнее встанет Ну вот Ван Ким забирает Маракую Все как бы, тут понятно, два оставшихся игрока Находятся э, на длинном Ой, попадание в голову От а Эйкмит, какое попадание в голову Ответное дает? Хакуна Матата, один против двоих По 19 хп у команды Дагдейлз, Дагдейлз Ай-яй-яй, Дагдейлз, конечно же Бомба до сих пор еще, кстати, не поставлена Ай-яй-яй, как в размен грамотно Играют утки 12-7, ну тут как бы сложно Как бы сложно очень, ребят я имею в виду, сложно команде мясо будет что-то противопоставлять. Если вот настолько грамотно будут DuckTales работать в атакующей стране, тогда я думаю, в общем-то, как и изначально я говорил, что ситуация, в которой э -э у DuckTales атака не подготовлена, ну, не произойдет банально, да? То есть не произойдет отдача, а уж за сильную сторону с подготовленной атакой, ну, я вообще молчу, у обороны шансов практически не будет. Скорб, даблкил. И остается Скорб при этом один против Кейзета и Форы. Это, к слову, про то, что у нас там постоянно все говорили, что Мид классная команда, и они станут топ-1. А я всегда, между прочим, говорил, вы зря забываете команду DuckTales. Я вообще не понял, почему после группового этапа все забыли про команду DuckTales. Ну, вообще-то, как бы это очень мощные ребята. Скорб один на один с Кейзетом. Что-то байтит. Что-то байтит на себя внимание. Диффузов-то нет, поэтому... О. Неудачный чек называется, дорогие мои друзья. 13-7. Короче, что он там бегал-байтил туда-сюда при учете отсутствия дефьюз-китов? У него же времени банально уже не хватало. Таджикистану большой привет. Джихангир, сегодня не одна карта. Это уже вторая карта, которую мы сегодня смотрим. Впереди будет еще одна. Ну, собственно, вот и все. Пауза явно пошла не на пользу команде МИД, плюс вылет игрока и невзятый тайм-аут. Сложно будет вернуться в игру уже. Я думаю, на самом деле, будет невозможно вернуться. Ну, просто я смотрю, что делают игроки обороны и вижу, что делают игроки атаки. Я не вижу, чтобы оборона оборонялась на уровне. Но я вижу, что атака доминирует абсолютно по всем фронтам. Я уж молчу про перестрелки. Ой, Скорб, звездный час Скорпа, выйди быстрее! Да! Скорб! О, почему ошибся он, а мне, дорогие друзья Какая это боль Ну на секунду раньше вышел бы Был бы даблкил и можно было бы еще пытаться Один в два, один в один выигрывать Боже мой Какая боль Да, команда заправка, они же Station Покинули турнир У них случился раскол немножечко в составе и было принято решение сняться с этого турнира, к сожалению. Поэтому они уже заняли седьмое место. Их никому обыгрывать не нужно. Два минуса от Скорпа. Минус один от Нефора. И, по-моему, от Ван Кимона. О, еще один минус от Скорпа подъехал. Скорп пытается запотеть за предыдущий раунд. Но его убивает. Сомчик минус Скорп. И Мараку, Маракуей заканчивает раунд. Наконец-таки первым взятым матч-поинтом для коллектива Мяса во второй половине. Счет, кстати, во второй половине 6-1 уже. Так вот. Для справочки. Третья игра на какой карте будет? Третья игра будет на карте CSS, Кэш, Ну или D-Cache, в зависимости от того, конечно, какая версия кэша здесь установлена на карте, э, на сервере. Изначально просто, когда кэш появился, он был с расширением CSS. Э, только позже его адаптировали под D-Cache. А ролик, который у меня на заставке сделан Если вы обратите внимание, там написано Следующая карта, КСС Кэш В общем, эта заставка делалась еще в тот момент Когда карты Д, Кэш Не было в принципе в 1.6 Маракуя Энтри по Сомчику, КЗ минус Маракуя И один ХП там у еще, между прочим Но он даже с одним ХП продолжает борьбу Take me! вот это подарочки Называется, появились из арочки Ну вы видели, а? Вы видели? Однохэповый ты кве-кве э, выбежал. Кто там только не выбежал? Всех раскидало тейк-ми. Ну, я же говорю, самая альфа-самка, наверное, да? И самая опасная представительница Counter-Strike киберспортивной сцены. Ну, как Радо скажет, конечно, после девушки-мент. 15-8. Жена не ревнует тебя к КСК? Нет. Мы с женой уже давным-давно решили этот момент. Все-таки, тем более, я начал комментировать Counter-Strike после того, как сошелся с женой. Как бы она к этому тоже уже при... привыкла. Я вообще сейчас думал, порежут, кстати. Кве-кве повезло, что соперник не дотянулся до него ножом. Ну, последний раунд, дамы и господа, абсолютно без боя. Команда DuckTales забирает себе. Вот вам и потная катка, да? Видимо, мы на эту потную катку надеялись с вами. Ну. Но... Я не знаю, что добавить. Я в шоке. Я просто в шоке. Но, с одной стороны, меня радует, потому что я угадал, что утки выиграют. И, короче, ну, огонь. Просто огонь, дорогие друзья. Реально, матчи последние. Это просто прям пушка-бомба. Чат, кстати, угадал вместе со мной. 5, 54% голосов за DuckTales улетело. Ну и получается, следующий матч у нас DuckTales против Лили Лайк like на карте Кэш.